Привет-привет всем гостям и подписчикам канала Фабрика Денег. В этом видео я хочу подвести итог инвестирования в AI маркетинг на протяжении трех месяцев. Я расскажу сколько мне удалось заработать за этот срок, покажу баланс средств в аймаркетинг, а также расскажу про составляющие нашего дохода в этой компании. Итак, начнем с главного. Сколько же все-таки я заработал чистой прибыли за 3 месяца? Сейчас у вас на экране мой самый первый кабинет. На графике доходности мы видим, что зарегистрировал я свой аккаунт 1 февраля. То есть прошло ровно 3 месяца без одного дня. Будем считать, что прошло 3 месяца. Инвестировал в этот проект я 2800 долларов. В целом все эти вливания были сделаны за полтора месяца, за исключением 200-300 долларов, которые я переводил различными платежными системами совсем недавно, только лишь для того, чтобы записать видео для вас и показать, каким образом можно заводить средства в проект, пока не работает пополнение с пластиковых карт. На сегодняшний день чистая прибыль, которую я именно вывел из проекта составляет 2400 долларов. Однако общий доход, который поступал в ваш кэшбэк по партнерской компании в виде бонусов составил 6030 долларов. Как некоторые другие блогеры, я бы мог рассказывать сказки, что это и есть мой доход, но это не так, потому что часть из этих денег я реинвестировал снова в проект. 2400 долларов это именно те деньги которые я вывел из проекта, а значит это зафиксированная прибыль. Я бы конечно мог не реинвестировать, а выводить больше денег, но тут уже выбирает каждый сам. Давайте пройдем во вкладку отправить и посмотрим историю переводов. Это все выводы которые я производил со своего первого кабинета. Давайте посмотрим. 100 долларов на первой странице, ну и основные переводы на второй. Вот если все это сложить, то общая сумма выводов будет 1950 долларов с первого кабинета. Теперь давайте зайдем во вкладку пополнения и выбираем историю пополнений. Здесь можно увидеть, сколько я инвестировал и сколько я реинвестировал средств. Там, где мы видим кэшбэк, это реинвест. Если вот эту сумму сложить, это будет 700 долларов. В первом кабинете вот эти 700 долларов это прямое реинвестирование. Так, это один кабинет. Теперь давайте пройдем в следующий. Здесь мы видим доходность немного больше. Давайте пройдем во вкладку ⁇ Отправить ⁇ и нажмем ⁇ История переводов ⁇ Это все мои выводы из этого кабинета. Если всю эту сумму сложить, то получится 800 долларов. Давайте перейдем во вкладку пополнения. История пополнения, как и в первом кабинете, везде где мы видим с вами кэшбэк, это есть прямой реинвест на этом кабинете. Если всю эту сумму скалькулировать, то получится 1060 долларов. Это те средства, которые я реинвестировал снова на рекламный бюджет. То есть еще раз, вывел я с этого кабинета 800 долларов, а реинвестировал 1060. Переходим в третий кабинет, который я создал недавно, но он будет тоже одним из основных. Тут мы можем увидеть, как лавинообразно растет график доходности. Как раз таки в этот кабинет я много реинвестировал из других моих кабинетов. Я делал перевод через биткоин. Вот в этом видео можете посмотреть, как сделать такой перевод между кабинетами. Проходим во вкладку «Отправить». «История переводов». И здесь мы видим, что 27 апреля я сделал пока на данный момент единственный вывод 100 долларов. Напомню, 2 доллара это комиссия биткоин. Заходим во вкладку пополнения, история пополнений. И здесь мы видим, что реинвестировал я средства из этого кабинета один лишь раз на сумму 138 долларов. Все остальные переводы это реинвестирование из других кабинетов через систему Perfect Money и через биткоин. Через ПР вот я еще заводил тоже средство. это я записывал видео. Таким образом, на этом кабинете 100 долларов я вывел из проекта, а 130 реинвестировал снова. Также есть еще два кабинета, это кабинеты во второй линии, в которые я много не инвестировал, вывел я из них 300 долларов, а реинвестировал буквально 100 долларов. Поэтому сейчас я их открывать не буду, можете мне просто поверить на слово, это небольшие деньги. Ну а теперь давайте подытожим. На данный момент у нас прошло 90 дней, 3 месяца. Всего инвестировал я в этот проект 2800 долларов. Общий доход, именно чистая прибыль, выведенная мной из проекта, составила 2400 долларов. 2400 долларов делим на 3 месяца, получаем 800 долларов в месяц. Если посчитать сколько процентов эти 800 долларов составляют от моей суммы инвестиций, это будет ровно 29%. Но общий доход, который я получил в вашем кэшбэке на всех своих кабинетах, плюс доход от партнерской программы, составил 6030 долларов. То есть получается, что из этих 6030 долларов, 2400 я вывел, а остальные снова реинвестировал в проект. А разница рекламного бюджета и израсходованных средств на всех кабинетах на данный момент составляет 2100 долларов. То есть в работе у меня на всех кабинетах еще остается 2100 долларов. Предположим, я хочу сейчас все остановить. Я больше не реинвестирую свои средства в проект, я просто жду, пока вот эти 2100 долларов выработает робот и вся прибыль из ожидания перейдет в ваш кэшбэк. С этих 2100 долларов робот примерно заработает 3800, может даже 4, ну пусть будет 3800. Эти 3800 долларов добавятся к 4900 долларов, которые сейчас находятся в ожидании по всем моим кабинетам. Давайте я вам покажу. Вот на этом кабинете это 1353 доллара. На втором моем из основных кабинетов это две почти 6 долларов, на моем самом первом кабинете это 1356 долларов и на одном из второстепенных кабинетов во второй линии это почти двести долларов. Так вот теперь если все эти суммы которые находятся в ожидании по всем моим кабинетам скалькулировать получится сумма 4900 там, с лишним долларов, ну округляем 4900, прибавляем наши 3800. У нас получается 8700 долларов будет в ожидании. Напомню, я прекращаю любую деятельность, просто жду, пока робот доработает все мои средства, они попадут в ожидание, а затем перетекут в ваш кэшбэк. Так вот, вот эти 8700 перетекут в ваш кэшбэк где-то через 4 месяца. То есть всего пройдет 7 месяцев. Теперь простая математика. Таким образом, примерно через 4 месяца я смогу вывести еще 8700 долларов. Прибавляем к ним те средства, которые я уже вывел, 2400 долларов. И у нас получается 11100 долларов. Теперь от этой суммы отнимаем вложенные мной средства, это 2800. Получается 8300 долларов чистой прибыли за 7 месяцев. Делим нашу полученную сумму на 7 месяцев, получаем 1185 долларов в месяц. Однако не стоит забывать, что за эти 4 месяца также будут начисляться и партнерские вознаграждения, 5% выплаты за сертификаты. А также не исключено, что по бонусному уровню я дойду до следующего своего этапа в 1500 долларов. Поэтому эта сумма может увеличиться, это может быть и 1300 и вообще 1500 долларов в месяц. Так что такие дела, друзья. Даже инвестируя относительно небольшие деньги, в моем случае 2800 долларов, можно получать среднюю зарплату, там, не знаю, по России, наверное, средняя зарплата будет, да? А как у нас в Беларуси, так две, а то и три зарплаты наши белорусские. Но мы же можем инвестировать и в два раза больше, и в три раза больше. Мы же можем развивать свою партнерскую сеть более активно. Все это нам даст дополнительный доход. Поэтому подключаемся, работаем эффективно, проект рабочий, все пока хорошо. Еще одно важное замечание. Что касается моего примера, это далеко не оптимальный вариант инвестиций, потому что я постоянно экспериментировал, выводил, переводил, заводил с разных платежных систем, менял размер депозита. Все это делалось для того, чтобы для вас, мои дорогие, записывать видео, экспериментировать, анализировать, искать наиболее оптимальную стратегию, а потом делиться с вами. Видно по графику, что сначала был рост, потом вот я экспериментировал тут с немного другими суммами и периодичностью их выливания, и так практически на всех кабинетах кроме одного. Поэтому доходность может быть еще выше, если все делать правильно. А как делать правильно? Я уже рассказывал об этом в своих предыдущих видео, но напомню, что основные правила такие. Не дробить свой депозит маленькими суммами. Если у вас маленькая сумма, не дробить ее еще на более меньшие суммы и не раскидывать по кабинетам, лучше инвестируйте тогда в один кабинет. Если у вас большая сумма 5000, то ее можно раскинуть например на два кабинета. Также второе правило поддерживать разницу между вашим рекламным бюджетом и израсходованными средствами более менее на одном уровне но это не значит что если из вашей тысячи 100 долларов уже израсходовалось, то сразу реинвестировать 100 долларов это тоже не самый лучший вариант пусть оно просядет там в половину например а потом еще одним блоком закидывайте например 800 долларов 700 это будет гораздо лучше. Ну и третий момент это создавать правильную структуру с которой вы сможете получать партнерские вознаграждения и бонусы от компании. Об этом я рассказываю очень подробно вот в этом видео. Теперь давайте разберем все составляющие нашего дохода в этой компании. Значит первое это наш пассивный доход от работы робота. То есть мы инвестируем свои средства на рекламный баланс эти средства расходуются на рекламу по этой рекламе где-то в интернете совершаются покупки а мы получаем с вами доход на возврате кэшбэка этот доход сначала находится в ожидании а потом аккумулируется в вашем кэшбэке и уже эти деньги мы можем вывести из проекта значит это один источник дохода вторая составляющая нашего дохода это пять процентов которые мы получаем по одноуровневому маркетингу когда подключаем партнеров и передаем им сертификат. Это мой первый кабинет. Проходим во вкладку кэшбэк, и здесь есть такая строка, где мы можем увидеть количество активаций, количество продаж и кэшбэк. Количество активаций это сколько сертификатов я передал своим партнерам. Партнеры пополняют свой рекламный баланс, и это отображается в количестве продаж. И вот со всех этих денег я получаю 5%. За эти 3 месяца у меня было 67 продаж. То есть 67 раз мои партнеры пополняли свой рекламный бюджет. И от этой суммы я получил 5%. На сегодняшний день это 279, почти 280 долларов. Вот это вторая составляющая дохода. Здесь мы можем посмотреть продажи, кто-то просто активировал сертификат, само собой, что мы не получаем с сертификата никаких процентов, мы получаем 5% только с пополнения баланса своими средствами наших партнеров. Конечно же в эту сумму входят и все мои кабинеты, которые находятся ниже моего первого главного аккаунта. Тем не менее, если бы у меня был только один кабинет и я инвестировал все деньги туда, все эти средства просто бы ушли партнеру выше, а так я их перехватил. Поэтому это вторая составляющая нашего заработка. Третья составляющая нашего дохода в этой компании это партнерские вознаграждения. Я перешел в свой аккаунт в NB Network и здесь мы пройдем во вкладку активы. Во второй строке мы видим PRTN, это и есть наши все партнерские выплаты. Пройдем во вкладку партнеры и здесь мы можем заметить, что мои партнерские выплаты составляют 7%, иными словами я получаю 7% от товарооборота моей структуры. Понятное дело, если в моей партнерской сети у кого-то 5%, то он забирает 5%, а я уже получаю разницу между 5% и 7%, то есть 2%. Внизу есть такая вкладка транзакции, давайте нажмем на нее. И здесь мы можем видеть все выплаты по партнерской программе, которые я получал. Например, здесь мы видим партнер в первой линии. От его суммы инвестиций я получаю 7%. А здесь партнер, который находится в глубине. Естественно, что вышестоящие его партнеры, они получили свои 5%, а мне компания заплатила разницу между 5% и 7%, то есть 2% от его инвестиций. Так работает эта система. Вот эта вот вся сумма, да, мы тут еще можем загрузить, потом еще. Это все партнерские вознаграждения за 3 месяца. И на данный момент они составляют по всем моим аккаунтам 412 долларов. Это немного, но тем не менее это деньги, которые можно заработать. Хоть у меня и небольшая партнерская сеть, и я ее там специально активно как-то не пытался создавать, тем не менее, если бы я никак не развивал свою партнерскую сеть, у меня бы не было этих 412 долларов. Поэтому это хороший вариант, когда вы не можете себе позволить инвестировать собственные средства. Новый коммуникабельный, общительный или имели какой-то опыт в сетевом маркетинге, умеете рассказать про проект своим близким, друзьям или партнерам, это отличный вариант заработать. Ну и четвертая составляющая нашего дохода в компании ⁇ это бонусное вознаграждение от компании, это бонусные выплаты. Друзья, не прошло и три недели, как я перешел на новый уровень по бонусной программе, это второй уровень VIP-агент. А вот в этом видео я рассказываю как получить свой первый бонус в INB Network. Напомню, что эти бонусы мы получаем от компании за развитие нашей реферальной сети, партнерской структуры. Чтобы просмотреть карьерную лестницу в INB Network нам нужно зайти во вкладку «Как зарабатывать». Здесь мы видим таблицу, которая состоит из 14 партнерских уровней. А достижение каждого из этих уровней зависит от объема товарооборота нашей структуры. Так вот, несмотря даже на то, что особо активно я не развивал свою сеть, тем не менее до своего второго уровня дошел достаточно быстро и компания за мою работу выплачивает мне бонус в размере 500 долларов. Если мы опустимся немного ниже, и здесь мы можем ознакомиться, каким образом считается сумма товарооборота и партнерский уровень. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этой информацией. Переходим во вкладку «Партнеры». Как вы можете заметить, здесь у нас есть две шкалы, две программы. Это партнерский уровень и бонусный уровень. В предыдущих видео я уже рассказывал, что это за уровни, но давайте для тех, кто смотрит это видео впервые, хотя бы в двух словах расскажу, что это такое. Возвращаемся во вкладку ⁇ Как зарабатывать ⁇ И здесь мы можем видеть две наши партнерские программы ⁇ бонусный выкуп и партнерский доход. Если по бонусной программе мы достигаем определенного уровня, компания нам выплачивает бонусы. 100 долларов сначала, потом 500, 1500 и так далее. То же самое происходит и по партнерской программе. Только в отличие от бонусной программы, здесь мы получаем увеличение процента от суммы пополнения рекламного баланса нашими партнерами. На данный момент и по бонусной программе и по партнерской я нахожусь на втором уровне. Просто по партнерской программе мы всегда немного опережаем бонусные уровни и выходим на свой новый этап немножечко раньше. Напомню, для того чтобы получить наш бонус, мы должны убедиться, что в активах у нас количество NBO соответствует сумме нашего бонуса. В моем случае сумма бонуса 500 долларов, а у меня на счету 956 НБО, значит мы можем перейти во вкладочку партнеры и нажать кнопку получить бонус. После того как я нажму получить бонус, сумма бонуса должна зачислиться на рекламный баланс нашего кабинета ВАИ маркетинг Вот здесь мы ее должны увидеть. Давайте проверим. Нажимаю получить бонус. Здесь еще раз читаем что на сумму нашего бонуса у нас должно быть такое же количество НБО и нажимаем зачислить на рекламный бюджет. Переходим в наш кабинет в маркетинг e и обновляем страничку. Отлично, и мы видим, что на рекламный баланс зачислилась сумма нашего бонуса, это 500 долларов. Так что такие вот дела, двигаемся дальше и расширяем свою партнерскую сеть. А теперь я хочу поговорить вот о чем. Многие мне задают вопрос, есть ли смысл сейчас вкладываться в этот проект, поздно, не поздно, точно такие же вопросы, как и три месяца назад, когда я принимал решение вступать в этот проект или нет я вам вот что скажу откуда я знаю мы обладаем настолько маленькой информацией даже проведя определенный анализ пробив эту компанию по многим сайтам это все равно ни о чем не говорит все заявления дорожной карты и так далее это лишь часть информации да это субъективные какие-то подтверждения того будет проект работать еще или нет вы должны понимать что есть определенные правила инвестиций в ваших средств если вы следуете этим правилам то у вас есть шанс заработать если вы их нарушаете то скорее всего вы потеряете свои деньги а эти правила гласят о том первое что вы никогда не должны рисковать всеми своими деньгами вы можете рискнуть 10 процентами от суммы ваших свободных средств второе вы должны диверсифицировать ваши инвестиции ну и соответственно ваши риски я никогда не топлю за один проект да, я начал цикл видео об АИ-маркетинг на своем канале, но далее я буду рассказывать вам и про другие проекты. Запомните, когда вы диверсифицируете свои риски, у вас меньше шансов потерять свои деньги. Вы инвестировали в три проекта равными суммами. Если даже один проект закрылся, то у вас остается еще 70% ваших средств. Тот, кто заходит в проект, как говорится, на всю котлету обречен потерять свои деньги. Да, ему может повести раз, может повести два, но в конечном итоге такой инвестор всегда проиграет. Третье правило. Вы должны фиксировать свою прибыль. В первую очередь вы должны вернуть свои деньги, а далее на оставшиеся можно уже развиваться в проекте. Если вы будете выполнять эти простые правила, то вы просто не можете не заработать. Вот это нужно знать. Поэтому входить в проект сейчас или не входить ⁇ это не вопрос. Конечно же, перед тем, как определить, стоит ли мне инвестировать свои средства в данный проект, я провожу определенную аналитическую работу. Я оцениваю, как быстро я могу выйти в данном проекте в безубыток, насколько стабильно и легко осуществляется вывод прибыли. Определяю таким образом 3-4 интересующих меня проекта для инвестиций. Разделяю определенными долями свою сумму средств и инвестирую во все эти проекты. Например, на данном этапе у меня четыре основных направления инвестирования. Первое направление это криптовалюта, второе ai e-маркетинг, третье ⁇ компания Sanexa и четвертое ⁇ инвестиционный фонд Амир Capital. Что касается инвестирования в криптовалюту, то я торгую на трех биржах. Может быть, в будущем я сделаю определенный цикл видео по этой теме. А сейчас давайте я расскажу в двух словах про два других проекта это Амир Capital и Sanexa. В одном из своих видео я уже упоминал про Амир Capital. Это действительно классный инвестиционный фонд, причем в этот проект можно вкладывать на долгосрок. Конечно же проценты выплаты здесь не такие впечатляющие как в АИ-маркетинг, но за счет того что мы инвестируем в криптовалюте, а она может сильно вырасти, мы можем увеличить за год свой депозит в 2-3 раза. Здесь в компании у нас есть свой криптокошелек с тремя криптовалютами. Это биткоин, эфирум и тезер. На свой счет в этом инвестиционном фонде мы можем выводить свою прибыль из-за e-маркетинга. Лучше всего это делать через биткоин. Также в Амир Capital мы можем открыть накопительный счет или стабильный. Пожалуй, основное отличие этих счетов только в том, что в стабильном счете мы замораживаем свои средства, а из накопительного счета по желанию можем выводить их в любой момент. Лично я открыл накопительный счет, но сумма у меня пока здесь небольшая, но скорее всего я буду все больше и больше инвестировать в этот фонд. На данный момент в моем портфеле находятся все три криптовалюты, это биткоин, эфирум и тезер. Вот в таком соотношении биткоина 20, почти 20%, эфирума почти 68%, тезер, эквивалент доллара, меньше всего пока 13%. Возможно чуть-чуть позже я увеличу процент инвестиций в тезер. Также в этом фонде есть и партнерская программа. На данный момент счет моей структуры больше 1100 долларов, а мой личный счет пока небольшой, но повторюсь, я буду инвестировать в этот фонд, потому что проект на самом деле очень хороший. Что касается выплат от компании в накопительном счете, то это примерно 5% в месяц. Но не забываем, что криптовалюта сейчас растет, а это может нам дать серьезную прибавку к нашему депозиту. И еще такой момент. Если мы инвестируем в эфируме, к примеру, то компания платит вот этих 5% в месяц, примерно 5% в месяц тоже в эфируме. Не в долларах, а в той криптовалюте, в которой мы инвестировали в данный проект. Это тоже хорошо. В общем, кто заинтересовался этим проектом, внизу под видео я оставлю ссылку на регистрацию. Проект реально достойный, смело можете сюда подключаться. Он гораздо менее рискованный, чем тот же ай-маркетинг. Принцип какой? В краткосрочной перспективе мы зарабатываем быстрые деньги в рискованных проектах, затем мы их можем перевести в слаборискованные проекты, такие как Amir Capital, к примеру, и уже преувеличивать свои деньги в нем. Следующий проект, о котором я еще хочу рассказать, это Sanexa. Это китайский проект, зарегистрирована компания в Китае и правовое поле тоже Китая. Лицензии тоже имеются и еще один немаловажный момент, то что в Китае за организацию всякого рода пирамид смертная казнь. Вот такие дела. Чем занимается эта компания? Sanexa это компания, которая специализируется на займах, микрозаймах и кредитовании. Она предоставляет платформу для инвестиций, которые будут поступать на кредиты и микрозаймы. Как известно проценты там просто запредельные, но также я предполагаю, что компания еще зарабатывает и на криптовалюте, потому что пополнять и выводить наши средства мы можем только в ней. Здесь есть несколько криптовалютных платежных систем, в основном я заводил средства через биткоин, а вывожу через Ripple, потому что на нем практически нулевая комиссия. Теперь в двух словах, как это работает. В верхней строке меню здесь есть вкладка Рассчитать доход. Нажимаем на эту вкладку и вбиваем сумму, которую мы готовы инвестировать в проект. Пусть это будет, например, 1000 долларов. Нажимаем Рассчитать. И здесь, и здесь мы получаем предельно ясную информацию. Что мы получим с нашей 1000 инвестиций? Если мы инвестируем 1000 долларов, нам предлагается контракт оптимальный, по этому контракту мы будем получать в среднем 1,1% ,1 в день, дни здесь считаются только рабочие, инвестиционный период 21 день, то есть это будет полный месяц календарный, прибыль инвестора 205,5 долларов, эту прибыль мы получим за месяц. Также здесь мы можем прочитать, что общий доход 231 доллар Компания забирает себе 25$ долларов, и прибыль нам будут начислять каждых 3 дня, ну реально это не 3 дня, а где-то наверное 5 дней, но не суть. Также мы видим, что вклад застрахован и как только контракт закончится по истечению этого месяца, то наша сумма попадает вместе с доходом на наш баланс. Предположим мы хотим инвестировать 5000, здесь все еще более интересно. Здесь предлагается нам три контракта, консервативный, оптимальный, высокодоходный. Так вот, по высокодоходному контракту мы уже получаем 1,3% в месяц. И прибыль инвестора, наша прибыль за два месяца составит почти 3,5 тысячи долларов. Но контракт здесь заключается на два месяца, и он подразумевает то, что мы свои деньги не можем забрать в течение этого срока. На самом деле мы их можем забрать, и это большой плюс по сравнению с тем же АИ-маркетинг, мы можем просто нажать кнопку «Разорвать контракт» и вывести свою сумму, просто нам не начислятся проценты. Если провести аналогию с тем же AI-маркетинг, то инвестировав 5000, мы за месяц заработаем 1750 долларов. Это сколько у нас получается? Это примерно 35%. 35% в месяц от суммы инвестиций. Я считаю, что это отличный доход. Если мы будем инвестировать маленькими суммами, конечно же, такого дохода не будет. Давайте попробуем. Например, мы хотим инвестировать 500 долларов. Нажимаем рассчитать. Предлагается контракт оптимальный, 1,1% в день. Прибыль инвестора в месяц составит 100 долларов. Но ну, тоже неплохо. Так что, ребятки, проект реально стоящий. Он намного менее известен, чем остальные проекты, не заезжен. У него большие перспективы. И учитывая всю аналитику, я думаю, что год, может быть два, а может даже и больше, он еще проработает. Какие плюсы у этого проекта? Первый. Сонекса сравнительно недавно начала работать, и об этой компании знает небольшое количество инвесторов. Второй плюс. Мы можем вывести свой депозит, когда угодно. Третье. Компания платит очень хорошие проценты. В среднем мы зарабатываем от 20 до 35% процентов в месяц в зависимости от наших инвестиций. Четвертое. Выплаты все осуществляются просто как часы. Более того, если мы переводы делаем через криптовалюту Ripple, то комиссия практически нулевая. Ну и к примеру, вывод на Криптериум из Санексы занимает ровно 5 минут. Это тоже очень крутой плюс, особенно по сравнению с АИ-маркетинг, где наши средства могут выводиться 24 часа. Пятый плюс, здесь также есть партнерская сеть, за привлечение партнеров компания нам платит вознаграждение. Конечно же, данная программа не такая прибыльная как в AI маркетинг но тем не менее она есть. Так что, друзья, проект я этот рекомендую. Но опять же не в качестве как основного проекта для инвестиций, а в качестве диверсификации ваших рисков. Возьмите вот допустим три этих проекта и вложите туда одинаковое количество денег и будет вам счастье. Для тех кто хочет зарегистрироваться в данном проекте внизу я также оставил ссылку на регистрацию. Также если у кого-то есть какие-то вопросы пишите внизу в комментариях или в телеграм. Это все что я хотел сегодня вам рассказать. А вам, друзья, желаю хорошего дня, яркого солнца, побольше позитива и меньше негатива, удачи в ваших начинаниях, успехов в ваших инвестициях и, конечно же, побольше профита. Помните, что кто не рискует, у того нет ни единого шанса победить. Не бойтесь совершать ошибки, но делайте это с использованием правил мани менеджмента. И помните, что совершить ошибку и не исправить ее – вот истинная ошибка. Подписываемся на канал, не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я думаю, что впереди еще будет много полезной и интересной информации, которую вы не знаете. А теперь я говорю вам до новых встреч, друзья.